Ну что, Александр, расскажи, пожалуйста, откуда ты вообще, чем занимаешься, помимо трейдинга, инвестирования вместе с нами? Ну, Я вообще родом с Украины. По профессии я сварщик, сейчас работаю электриком. Трейдинг меня интересует по одной простой причине, потому что сфера, которая не зависит от внешних обстоятельств. Ну, не настолько сильно зависит. Поэтому она меня и заинтересовала. Ну и все-таки активы-то должны быть у человека, которому уже 42 годика. Давно о компании узнал? У меня был там перерыв э -э, сотрудничества. Э -э, я еще ж познакомился с Антоном. То есть мы с ним начинали работать. Я там поторговал немножко, а потом мне надо были деньги в связи с военными действиями. И я вывел благополучно их. Ну и как бы перерыв был. А потом я позвонила тебе. Да, вы, вы начали настойчиво мне предлагать. Вот, а я говорю, вот у меня проблемы с интернетом, вы говорите это без проблем, мы можем вас сопровождать. Я так, говорю, О, отлично, давайте так, конечно, да, попробуем. Конечно, это же в любом случае каждому клиенту под, ну, подводится индивидуальный подход и, разумеется, ищется, и находится в любые возможности, главное, чтобы было желание. А. Расскажи, а чем вообще пользуешься, каким продуктом? 7 Stocks, да, и 7... Плюс. Да, у тебя два типа подписки, это фондовая подписка и валютная. Сколько вообще заработал за, за этот период, то есть да, уже с, с начала августа? Изначально там завел порядка 3000 да, евро, на данный момент счет практически 4000 евро, но я вывел там порядка двух, по-моему, с половиной тысяч евро. То есть, в целом, ну, как бы, все хорошо, я считаю. По какому активу тебе удалось э, хорошо заработать, кстати? Это был фонд э, в паре с, с долларом, да, насколько я помню. Твой последний прогноз такой интересный был. За раз я заработал там что-то порядка 120 евро. За, за минут 20, пар. наверное. У тебя там еще было даже сделка по фунту также, там она вообще была принесла 200 евро, ты помнишь? Чуть даже Забыл? А ну все хорошее, быстро забывается. обычно. В начале ноября согласовали предложение именно на 10-месячную подписку. У тебя кончилось семь Ньюс на 4 месяца. И вот ты приобрел 10 Что приобрел еще? Пакет обучения сюда входил. Ну, конечно, это как бы логично. Если я там в первые разы еще сомневался, потяну я, не потяну. Будет ли достаточно денег. И вообще, насколько это для меня будет успешность ну смотрю как более-менее получается конечно совершенству нет пределах тут как бы главная системность выделяешь 20 минут в неделю и занимаешься То есть уже буквально перейдешь сейчас буквально к следующим урокам и уже сможешь разумеется самостоятельно выставлять сделку то есть учитывая риск менеджера твоего депозита ну, я, я попробовал увидел получается значит надо усовершенствоваться, приобрести более профессиональные навыки, ну и торговать все спокойно. Спасибо тебе за то, что уделил время. О, было очень приятно с тобой познакомиться лично. Да, взаимно. Спасибо, было приятно и не то, что было. И продолжается сотрудничество. Я тоже очень доволен и рад взаимно выгодному сотрудничеству.